всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусную скумбрию в духовке запеченная по этому рецепту рыба получается сочной нежной и ароматной приятного просмотра зачищенную от головы плавников внутренности и черной пленочки скумбрию посыпаем солью черным молотым перцем приправой для рыбы и поливаем лимонным соком Делаем это со всех сторон, в том числе приправляем и внутреннюю часть скумбрии. Специи хорошо втираем в рыбу и отправляем ее в холодильник мариноваться примерно на полчаса. Затем отрезаем от оставшегося лимона 2-3 кружочка. Небольшую луковицу режем кольцами. Дальше промаринованную скумбрию кладем на фольгу. В брюшко помещаем подготовленные лимоны и лук. плотно заворачиваем рыбу фольгой и отправляем в нагретую духовку запекаем 35 минут при температуре 180 градусов затем фольгу аккуратно разрезаем формируем из нее бортики чтобы сок не вытекал и возвращаем скумбрию в духовку еще на 5-10 минут до появления золотистого цвета для ускорения процесса можно включить верхний гриль вот и все